Привет, меня зовут Марина Шмелева. На прошлой неделе я узнала, что председатель одной из избирательных комиссий ищет активных людей, которые хотят подзаработать на каком-то сборе подписей. Ну и что, спросите вы. Избирательные комиссии ничем подобным заниматься не должны, поэтому я решила разузнать, что имеется в виду. Оказалось, предполагается сбор анкет опросников. Просто социология для штаба Беглова. И тут мне стало вдвойне интересно что за штаб Беглова и что это за опросники. В итоге меня пригласили на инструктаж в концертно-досуговый центр «Московский», который находится ровно напротив здания администрации Московского района. Дальше начинается самое интересное. Перед собравшимися выступал глава администрации муниципального образования «Пулковский меридиан» Игорь Морозов. Он представился одним из руководителей штаба Беглова. Собравшимся объяснили опрос по поручению самого Беглова и проводится по всему городу. И это только раскачка. Дальше таким же образом будет проходить сбор подписей за выдвижение Александра Дмитриевича. И тут выяснился очень важный момент. Анкеты без номеров телефонов опрошенных лиц приниматься не будут. И еще каждый сборщик сможет заработать по 15 тысяч рублей, если приведет 250 контактов. Официальная цель опроса проверить качество оказываемых госуслуг. Но не нужно Нужно быть социологом, чтобы понять самые важные вопросы анкеты 8 и 9 о предстоящих выборах губернатора. Основная цель анкеты ⁇ получить номера телефонов людей и выяснить, насколько им нравится идея голосовать через МФЦ и госуслуги. Рейтинг Беглова по данным ВЦОМ около 50%. Столь высокий рейтинг социологи связывают с тем, что Беглов успешно решал проблемы с уборкой города зимой. Я, да и все, кто бывал зимой в Санкт-Петербурге, могут рассмеяться в лицо директору ВЦОМа. Очевидно, что никакого рейтинга в 50% у Беглова нет. А весь этот цирк с опросом – лишь платформа для фальсификаций. «Единая Россия» знает, что мы будем наблюдать и смотреть за каждым участком. Поэтому основная ее задача – вывести голосование туда, где никто не сможет его контролировать. Единороссы очень боятся повторения истории с Владивостоком, Хабаровском, Хакасией и Владимиром. Мы ничего не забыли и прекрасно помним, как в 2018 году Путин вновь стал президентом из-за системы открепительных талонов. Люди голосовали множество раз на разных участках. Мы уверены, что каждый, оставивший свой номер телефона, перед днем голосования получит звонок из ближайшего МФТ, а уж как устроить подлог и фальсификацию Единая Россия и Владимир Путин знают лучше всех. По документам опрос проводит исследовательский центр System Group. Но вот не задача ни в уставных документах, ни на сайте компании не указано, что исследовательская деятельность является профильной для System Group. Зато за три года своего существования центр получил госконтрактов на сумму более чем 60 миллионов рублей. При этом в 2017 году там работало всего три человека. Мы позвонили в системгрупп и выяснили, что этот исследовательский центр является субподрядчиком опроса, а заказчик – Государственное предприятие «Информационно-аналитический центр Петербурга». Что же получается? Беглов заказывает себе опрос через субподряды, оплачивает сбор номеров телефонов избирателей для будущих фальсификаций из бюджетных средств. Фактически мы с вами платим за то, что нас обманывают и под видом соцопроса ведут свою грязную игру, а потом нам будут рассказывать о новых выборных технологиях и эффективном методе онлайн-голосования. Мне это надоело. Я призываю каждого из вас регистрироваться в «Умном голосовании». Перед выборами вы получите письмо с перечнем самых сильных конкурентов «Единой России» и сможете проголосовать за них для разрушения монополии партии и власти. Потому что невозможно больше жить, отдавая все жуликам и ворам. Они всегда нас обманывают и думают лишь о своей выгоде. Давайте объединяться. Вместе мы победим.